Привет. Как вы уже знаете, к семейству продуктов Семилак Extend добавилась революционная новинка Семилак Extend 5 в одном. Это инновационный гель-лак, которому нет аналогов. В нем содержится 5 самых важных свойств. Одновременно он является базой, цветом, топом, самовыравнивающимся продуктом для укрепления и наращивания ногтевой пластины до 1 сантиметра. Это сэкономит ваше время и деньги. Семилак Extend 5 в одном представлен в двух цветовых вариантах. Семилак Экстенд номер 801 – это нежный бежевый оттенок. И Семилак 5 в 1 номер 802 – Нежный розовый цвет. Это отличный вариант модного и прочного маникюра в бизнес-стиле, который мы можем создать с помощью одного средства. Также это правильный выбор для создания французского маникюра. Рисуем его на просушенном слое Semilac x 5 в 1 без необходимости нанесения базового цвета. На такой маникюр следует нанести любой топ из предложений Семилак. Семилак Accent 5 в одном станет отличным фоном для других гель-лаков из нашего предложения. Он отлично будет смотреться как базовый цвет под маникюр в стиле бэби-бумер. Нейтральные цвета нашей инновационной новинки приближены к натуральному цвету кожи и ногтевой пластины, поэтому они не будут значительно влиять на цвета других гель-лаков, для которых будут являться базой. Это отличный способ для того, чтобы сделать цвет ваших ногтей одинаковым, без сильного влияния на то, как будут выглядеть оттенки, которые вы нанесете на Симилак Экстенд 5 в 1. Поскольку вы уже знаете, как можно использовать это средство, теперь давайте обратимся к характеристикам этого продукта. Средство имеет густую консистенцию, твердую структуру и сохраняет хорошую эластичность. Симилак Экстенд 5 в 1 можно сушить как в ультрафиолетовой лампе, так и в LED-лампе. В связи с довольно сильной пигментацией мы советуем наносить тонкие слои этого продукта и увеличивать время сушки в том случае, если вы наращиваете им ногти. Рекомендуемое время сушки тонких слоев Симилак Экстенд 5 в 1 в каждой из ламп Симилак вы можете посмотреть в данной таблице. Важно! Для того, чтобы наращивание было более крепким, следует правильно создать форму ногтя. Если вы не знаете, как это сделать, заглашаем вас посмотреть наше обучающее видео. Теперь вы уже знаете весь потенциал инновационного продукта SimLac Extend 5 в одном. Попробуйте его на своих ногтях и напишите в комментариях свои впечатления.